Учащийся Казанского федерального университета получил статус студенческого лидера. Я смог действительно доказать наше первенство, достойно выступить, однако понимаю, что всегда можно стремиться к чему-то большему. Я уверен, что на российском этапе конкурса мы уже с большей уверенностью сможем представить нашу республику и привоз федеральный опыт. Театр имени Галиаскара Камала нуждается во втором дыхании. Как преобразится культурное достояние? Тенденция сейчас основная – это... Максимальное внедрение и погружение архитектуры в среду, особенно если это делается уже в сложившейся среде, да то есть интегрирование архитектуры в городскую среду, в ландшафтную среду. Цена на 92-й бензин приблизилась к историческому максимуму. Почему нефтяной продукт дорожает и к чему готовится автовладельцам? Изменения на автовом, тем более на биржевом рынке, они не, не так напрямую сказываются на, на, на заправках. Отчасти это повышение, я имею в виду, повышение цен на бирже компенсируется за счет собственной прибыли производителей и продавцов бензина. Они просто вынуждены сокращать свою прибыль, придерживая рост цен на, на заправках. Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Диана Желенкова. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в рабочем совещании Минобранауки по реализации мер, направленных на содействие трудоустройства выпускников вузов. Мероприятие прошло в очно-заочном формате. В Оренбургской области состоялся 15-й Приволжский окружной этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Среди 12 участников показал лучший результат и одержал победу студент юридического факультета Казанского федерального университета Булат Насейбуллин. Об участии в конкурсе Булат рассказал в интервью нашему телеканалу. Конкурс «Студенческий лидер» всегда является особенным для профсоюзной организации, говорит Булат. Вначале прошел этап на уровне университета, далее на республиканском. Здесь Булат Насайбуллин стал лауреатом конкурса «Студенческий лидер Республики Татарстан 2021». У нас было да, несколько таких конкурсных испытаний, серьезных. Самое первое – это визитка, где мы представляем себя, рассказываем в красивой творческой манере, что мы смогли сделать нашей профсоюзной организации, наш опыт, достижения. И самое главное, конечно, это профтесты, профориентирование, где проверяется знание на правовой Конечно, это один из самых таких важнейших конкурсных этапов управленческих поединок, где мы с конкурсантами спорим друг с другом и доказываем ту или иную позицию. Один из этапов конкурса «Блиц», в котором задаются 20 вопросов, и участник в такой стрессовой ситуации должен дать наибольшее количество правильных ответов. Напомним, что представители Казанского университета уже на протяжении пяти лет становятся победителями конкурса «Студенческий лидер». На самом деле всегда можно как-то сделать лучше. У меня есть большой опыт моих предшественников, наставников, которые меня обучали и готовили меня к этому конкурсу, поэтому я смог действительно доказать наше первенство, достойно выступить, однако понимаю, что всегда можно стремиться к чему-то большему. Я уверен, что что на всероссийском этапе конкурса мы уже с большей верностью сможем представить нашу республику и привозки федеральных федеральный округ. Всероссийский этап конкурса пройдет в конце сентября. Здесь примут участие представители восьми сильнейших федеральных округов. Энджи Минибаева, Ленартов Литьяров, Сунц-АйТи-лицей КФУ лидирует среди школ Татарстана по количеству стобальников. Об этом стало известно в ходе брифинга, состоявшегося в Кабмине Республики Татарстан. Показатель лицея – 12 стобальных результатов. Театр имени Галя Камала – национальная гордость Республики Татарстан, нуждающаяся во втором дыхании. Как собирается преобразить культурное достояние, расскажет наш корреспондент Арядна Кугушева. Разговоры о реконструкции Татарского государственного академического театра велись еще с мая. В конце апреля в Камаловском побывала делегация из 37 экспертов, сотрудников театра, архитекторов и помощника президента республики Татарстан. На встрече заключили, что кардинальное преображение просто необходимо. Архитектурный облик Казани меняется быстро. С благоустройством набережные старое здание, выполненное в стиле советского модернизма, стало плохо вписываться в окружающую обстановку. Реконструкция должна подружить архитектурный памятник с современной городской средой. Здесь не просто обновят сцену, зрительный зал и гримерки. Коллективу и посетителям обещают комфортное современное пространство, а в числе новшеств детскую театральную студию и кафе с видом на кабан. Сам объект по себе вызывал много споров при строительстве. Сейчас кто-то считает, что это такой, как слон в посудной лавке, да, то есть крупный объект среди исторического центра. В Казани, в принципе, мало площадей. И какая то такое ментальное желание застроить все площади, либо засадить их скверами. Да, то есть потери площадей, вот таких крупных для каких-то общественных мероприятий, тоже, наверное, не очень хорошо для города. И вот такая задача сложная, да, сохранить некую площадь, сохранить визуальные связи, существующие, и улучшить среду. На днях пресс-служба президента Татарстана сообщила, что театру построит второе здание между улицей хадид Такташа и озером Нижний Кабан. Это позволит решить часть накопившихся проблем, например, не доставлять декорации, затрудняя дорожное движение, а выделить место под производственный цех. Так у артистов будет больше площадок для репетиций и возможность создавать сложные подвижные декорации. Проект будет выбран по итогам международного конкурса, в котором примут участие и татарстанские архитекторы. Говорить о том, как будет выглядеть новое здание, пока рано. Но можно выделить несколько тенденций современной архитектуры, которые помогут представить этот проект. Тенденция сейчас основная – это максимальное внедрение и погружение архитектуры в среду, особенно если это делается уже в сложившейся среде, да? То есть интегрирование архитектуры в городскую среду, в ландшафтную среду, чтобы максимально растворить архитектуру. Наверное, это вот здесь подобные решения, по крайней мере, точно будут. Горячим поклонникам театра не стоит переживать об отмене спектаклей. На время ремонта он переедет на улицу Ершова, а спектакли будут проходить в культурном центре Сайдаш. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания. В ВУЗ было подано более 35 тысяч заявлений в рамках бюджетного конкурса и около 15 тысяч заявлений на договорной основе. Кроме того, стартовали и вступительные испытания. Одним из первых стал экзамен по русскому языку. Сегодня у нас проходят первый вступительный экзамен из серии вступительных экзаменов на места по общему конкурсу. Это русский язык. На экзамен заявлено около 200 человек в очном формате и больше 2000 сейчас проходит в онлайн режиме. Пришло где-то около 150 человек. Мы продумали пространство наше приемное по экзамену очень грамотно с соблюдением норм санитарных, санитарной обстановки и рекомендаций. К историческому максимуму приблизилась цена на 92-й бензин. Накануне на крупнейшей товарной бирже России стоимость за одну тонну нефтяного продукта достигла отметки в 55 745 рублей. Почему бензин дрожает, объясняют эксперты Казанского федерального университета. Цена на 92-й бензин бьет рекорды не впервые. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован еще на прошлой неделе. К максимальным значениям также приблизились цены на 95-й бензин и дизельное топливо. По словам экспертов, обычно в таких ситуациях решающую роль играют два фактора – предложение и спрос. В случае, если спрос повышается, то есть товар становится востребованным, цены на него, соответственно, растут. Лето – это период повышенного сезонного спроса на бензин. В первую очередь, это потому что идет период отпусков, вот, то есть люди начинают ездить в отпуска по своем транспорте, да, соответственно, повышенный расход топлива, люди ездят на дачи туда-сюда, ну э, и прочие эти поездки, то есть они как раз приводят к тому, что спрос на автомобильное топливо среди населения очень сильно растет. Вот это приводит к тому, что цена. Если говорить о предложении, то тут все намного сложнее. Страна может продавать нефть как на внешнем, так и внутреннем рынке. Разумеется, продавать сырье выгоднее там, где его покупает за более высокую цену. Если нефть дороже продается за рубежом, то предложение внутри страны становится меньше. И это влечет за собой подорожание. Но даже в таком случае не стоит опасаться резкого скачка цен на бензин.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 За резкими скачками цен следит и само государство в России, это Федеральная антимонопольная служба, а также Министерство энергетики. Хотя напрямую устанавливать цены на бензин эти органы не могут в их силах ограничить темпы их роста. Все это для того, чтобы не возникло негативного явления под названием инфляция, в котором не заинтересовано ни государство, ни предприниматели, ни жители страны. Поэтому автовладельцам не стоит опасаться резкого подорожания бензина. Диана Жленкова, Универ -Ньюс.